Слушай, ты, может, перестанешь мои одноразки воровать, а? Да, да, да, да, я, да. Как говорится, бухло без женщины, испорченный праздник мужчины. Эй, блядь. Ну давай, давай, друг, а что, дальше чем удивишься. Эй, блядь. Да покажи. В пожилом паблике в Black Empire присутствует стикер-пак про дедушку. В паке 16 максимально картинок стикеров за смешные 54 рубля. Данный набор несет разнообразие в вашу пожилую жизнь, а также подчеркнет вашу индивидуальность. Набор идеально подойдет для диалогов и бесед. Вот это мне уже Ссылка на пожилые стикеры в описании. Бей ай, стикеры, брат. Пиздец, реально, блядь, это послание из будущего, из космоса. Жесть, блядь. Сука, аж мурашки пошли, реально, блядь. Моё, блядь! Сука, я обосрался, блядь. Бля, блядь. Слушай, это реально послание из э, ну, космоса, потому что пену забрали. Я шамарил что пены больше не будет. Блять, реально космос знает больше, чем я. Реально, пены нету. Его забрали, блядь. Его просто забрало, блять. Его нахуй унесло, блять, в облака, блять, пену. Все. Бей, блядь, пена, блять. Сука, блять. Разнообразие вашей пожилой жизни, а также подчеркнет вашу Серце. индивидуальность. Набор идеально подойдет для диалога и бесед. Это мне уже нравится. Ссылка на пожилые стикеры в описании. Эй, блядь. Пиздец, реально, блядь. Это послание из будущего, из космоса. Жесть, блядь. Сука, аж мурашки пошли, реально, блядь. Блять, пена, пена жалко, капуху, да ладно, блять не жалко, пошел на куй, я его когда говорил, блять, чтобы он не вылазил, блять, он не хотел, блять, уходить, ну мы, блять, его забрали, блять, пенную забрали, блять, пиздец, пену забрали, блять, больше не будет вообще никогда, блять, пена пришел, блять, как звездочка Засиял, блядь, и погас, блядь. Блять, лучше забирает небо. Блять, пена, пеночка мой, блядь, пиздец, пенка улетел. Ой, блядь, пиздец, пену забрали, блядь. Пиздец, блядь, инопланетяне забрали пенку, блядь. После вот этого, блядь, вот, забрали вот этого, блядь. Смотрите. Вот после вот этого, блядь смотря хочешь опухнуть хочешь опухнуть конечно хочу да мой ты малыш блин хоть бы ты меня каждый слышу. день лучше пукал бы надо и со мной пахну. остался не слышу о боже <свист> <свист> ебать это я пострал <свист> хочешь опухнуть хочешь опухнуть конечно хочу пожалуйста не слышу на нахуй послушай. не слышу о боже ебать это я пострал. Да будь ты родненький лучше б ты деду срал блять каждый день чем тебя забирали блядь.